Адавил шайтани Прибегаем к помощи Аллаха от побитого камнями сатаны. Начинаем с именем Аллаха, всемилостива ко всем, всемилостива и милости Алхамда Хвала Всевышнему Творцу за все блага, которым Он нас наделил. На прошлой проповеди мы говорили про обязанности супруги перед супругом, сегодня же про супруга перед супругой. Слова, конечно, похожие, легче заметить на мужа, на жену, но раз в Коране Всевышний разделил термины, как «зяудяи» и «мраэ», поэтому мы говорим «супруга» и «супруг». Поэтому сегодня говорим про мужчину, что он должен делать перед своей спутницей. Естественно, первая обязанность мужчины это предоставить жилье, дом, кровь, где она может жить. И, естественно, нафака, то есть пропитание это первая основная обязанность мужчины. Он охотник, он добытчик, его миссия, его задача – зарабатывать и кормить супругу. У супруги же такой обязанности нету. Если она работает, если она зарабатывает, то это ее деньги. И муж эти деньги трогать не может. И если она их дает, конечно, может. Если она не дает, тогда это ее деньги. Соответственно, раз первая обязанность наша у мужчин – это дом пропитание, туда входит и одежда, значит, мужчина не имеет права говорить, открывать рот со словами «Не забывай, кто тебя кормит, кто тебя поет и в чьей квартире ты живешь». Если один мужчина так скажет, то все его вознаграждения стираются. Что он заработал перед свежим творцом? До пылинки салаб, аджир, все стирается и обнуляется. Поэтому мы и так живем мало, в отличие от предыдущих поколений, как пророка Ноя или же пророка Моисея. Они жили по 600-1000 по лет, поэтому мы живем мало, а стереть вознаграждение для нас очень просто. Поэтому здесь мужчина должен быть очень терпеливым. И, естественно, мы у Аллаха Всевышнего не спрашиваем терпения. Мы не говорим о Аллах, дай мне терпение, мы говорим о Аллах, не создавая причины, которые что делают, вынуждают мое терпение. Не создавая причины, которые вынуждают мое терпение. И когда Всевышний примет данную дуа, то не будет причин, чтобы ты терпел. То есть не будет, как говорится, огонь под, под чайником, чтобы он кипел, и крышка, чтобы так прыгала. То есть огня не будет просто, чтобы ты кипел, как чайник. Поэтому первая обязанность – это кормить, поить и одевать. Религия, она легкая, но для кого? Для искреннего человека она легкая. Для неискреннего человека она, естественно, тяжелая. Поэтому если, если я скажу, что одежда – это обязанность мужчины, а не ее. То есть он должен покупать одежду вплоть до мельчайших подробностей, вплоть до вещей, которые он одевает только ночью в спальне. Естественно, кто-то может сказать, сейчас что, совсем что ли, это абсурд. Она сама пусть покупает, что я такое что ли, я что ли, упал, что я, до этого уровня, это оскорбь для меня. Нет. Это как раз-таки не так. По исламу мужчина обязан покупать ей абсолютно все. Это его обязанность. Если она себя покупает, аль-хамдаля проблем нет. Но обязанность, опять же, чья? Его. То есть он должен покупать. И это логично. В чем логика? Логика в том, что ты, во-первых, хочешь видеть ее на улице. В какой одежде? В той, которую ты хочешь видеть. Но если она пойдет покупать одежду с подружкой... И она спросит совет, у кого? У нее, она скажет, подружка, тебе нравится вот это платье, хиджапой, а палантин идет к этому? И она скажет, да, идет, очень красиво, очень ярко, ты прямо светишься, если она скажет. А если супруг скажет, что ты купила? Он с ней захочет ли на улице гулять? Нет. Ведь на ней одежда, которая ему не нравится. Поэтому вариант А, человек скажет, Пусть она сама купит, а мне, даже если не понравится, я все равно буду гулять с ней и забей, короче. Так мужчина, если сделать, тогда и отношения на это начинают портиться. Поэтому мужчина, который любит свою супругу, будет на это обращать внимание. Он купит ей сам, с интернета ли закажет, сейчас проблем нет. Сейчас можно и в любой экспресс, озон, хоть, хоть куда угодно можно зайти, просто выбрать, нажать на кнопку, до дома привезут. И тогда на ней будет то, что хочет видеть супруг. Именно та одежда, которую я хочу видеть. А подружка скажет, ты что купила? Тебе не идет. Зато супругу идет. Вот тут как раз-таки у нее должен быть приоритет. Кому больше нравится: подружке или же ему. Поэтому если уж подружке нравится, тогда пусть с подружкой и живет. Желобит. Но мужчина этого не может желать, потому что он же ее взял в жены не на одно мгновение, а на всю жизнь. И здесь задача не жить и терпеть, как некоторые делают светские люди. Живут как коллеги или же как товарищество под одной крышей, но любви нет. Кушают вместе, но как, как две коллеги на работе пьют кофе, но любви нет. Поэтому в исламе такого не должно быть. Должно быть любовь, и это... Зарождается, и можно его погасить, а можно поддерживать, как угольки под шашлыком. Если ты его проморгаешь, угольки остынут, придется снова костер делать, снова зажигать, поджигать, все, остыл же. Поэтому задача у мужчины подогревать любовь духовную у супруги. И это возможно, во-первых, с одеждой. Во-первых. Но я говорю пока про одежду уличную, есть еще одежда домашняя. Опять же, женщины предпочитают одевать халат, потому что это, во-первых, беспроблемно, ее гладить не надо, как и у мужчин, джинсовые брюки, его гладить не надо, Одел, а такие надо гладить, стрелку делать, это муторно и проблемно. Поэтому лучше я что сделаю? Я себя лентеем не назову, я лучше себя скажу кем? Просто свобод, свободолюбивый человек, да. Я разве скажу себе, что я лентяй? Нет, я так не скажу. Но суть этим и как раз таки пахнет, что если женщина выбирает халат, значит она как раз таки та, которая ленится. Чем то платье одеть, еще и гладить, для кого, для него. Лучшая халат одену, буду ходить дома. Но разве супруга заходит, прийти домой с работы, а там стоит супруга в халате. Не легче ли ей одеть то, что более красивее, то, что он хочет видеть, а не то, что на улице одевают или же на работе одевают женщины перед своим начальником. Думаешь, что ли она на праздник идет, а то ли там ее муж, хотя вроде начальник, не муж, одевается красивее, локоны делает, духи, а дома в холоде ходит и ничего. Вот поэтому... Мужчина должен и за этим следить, то есть он должен покупать и домашнюю одежду, такую, какую он хочет видеть. Но опять же повторяю, если он скажет «мне это уже…», тогда любовь кончилась на этом, тогда это уже не муж с женой, точнее не супруг с супругой, а как, как коллеги, или просто как товарищи, только пол противоположный. Поэтому если мы хотим любви, а любовь должна быть до конца, жизни. Например, у нас пример есть, это пророк Мухаммед Мустафа алейхи, саляту, ассалям, когда у него супруга Хадиджи покинула этот мир, он рассказывал про нее Аише, правда, Аиша, конечно, долго не терпела, она сказала, может, хватит, то есть намекает на то, что вот, вот я твоя жена, я твоя супруга, ее больше нет, тема закрыта, намекает на это, но пророк сразу ей сделал замечание, не смей, говорит, больше смеет, по поводу ее открывать рот. Он сразу сделал замечание. Поэтому какие, мужчины, какие предложения мужчины имеет право употреблять по поводу вот таких жестких э, запретов или заявлений? Можно только исключительно, если идет речь про вопрос религии, или же вопрос чести, или же вопрос родителей. Тот мужчина обязан сразу закрыть рот своей супруге. В других темах не имеет права. То же самое, ты в моем доме живешь, то есть упрек. Это предложение не имеет права он говорить. Также он не имеет права говорить, ты обязана, ты должна что-то по дому делать. Это мужчина не имеет права говорить, потому что это его обязанность. И тут тебе подумали, ну все, по этой проповеди жена сядет на шею. Нет, жена не сядет на шею, потому что на прошлом деле мы рассказывали обязанности жены. Там тоже есть моменты, где она сесть не сможет. Потому что было сказано, что если супруг недоволен ею, ей рая не видать. Даже запаха не почувствует, говорит пророк, если он недоволен. Поэтому здесь она слышит проповедь, Хадиса есть по поводу, что она не должна, а что она помогает своему спутнику. То есть это называется ее помощь. И очень много хадесов можно найти в интернете, сейчас открытый доступ. И женщины тоже умные, и мужчины умные, аль-хамдуля. И есть такое в истории место по поводу Халифа умара аль фарук известный как жесткий мужчина, правитель, супруг. И говорится, что однажды некий человек пришел к двери Умара-правителя. Хотел жаловаться по поводу своей супруги, что она на него нагоняет. Хотел только постучаться, но слышал, как супруга Умара кричит на него. То есть на Умара кричит жена. А он стоял, стоял, думал, если правитель в таком положении, то что говорит про мое положение? То есть раз у него есть такое, что жена кричит, а он позволяет, я разве могу что-то сказать своей жене? И он хотел развернуться, уйти. И тогда Умар Аль-Фарук выходит, видит человека, говорит, и говорит, брат, подожди. Ты, говорит, пришел по какой вопрос? Он говорит, да, был вопрос. Но я, говорит, получила получил ответ. Какой, говорит, вопрос? Жена, говорит, была, говорит, у меня. Жена есть, жена есть, не была, есть. Но у нее, говорит, есть такие, такой характер, свойства. Я, говорит, увидел, говорит, точнее, говорит, услышал, как у тебя, говорит, то же самое. Я, говорит, понял, что я не могу быть лучше и выше, чем ты раз ты позволяешь, значит, им не можно. Есть вот такая история, и супруга это может привести в качестве довода для своего мужа. Но одно есть но. хадис веды, которые занимаются изречениями пророка, говорят, что такого в истории не было. То есть эта история есть, но, говорят, цепочка передачи информации о его достоверности слабая, говорят. Плюс не стыкуется с тем, что говорили мужчины, которые жили с Умаром. У них есть доводы на то, что те, которые знали Умара, «почтительно боялись». Вот такое выражение. «Почтительно боялись». Именно это слово, фраза «почтительно боялись». Не просто «боялись», когда если, когда если говоришь «боялись», то сразу на ум приходит, а, значит, мускул, значит, человек страшный, или лицо, либо же оружие, либо же меч, либо просто грозный, мускулистый. Речь не про это, поэтому говорится «почтительно», то есть из-за уважения боялись к нему. Даже когда он был ранен, говорят, что когда он шел, с ранением он шел медленно, даже люди боялись его обогнать, даже на войне. Сзади шли люди. Не из-за того, что страшно, что сейчас он будет кричать или ворчать. И именно вывод делают такой, что рядом с Умаром никто даже говорит, голос повышать не мог. Какой там жена? Говорят, такой вывод. Вывод, что супруга тоже, почтительно боясь от страха, почтительно страх. Она не могла кричать на него, что даже можно было услышать на улице, как человек пришел, а он слышит, как она кричит на правителя. Поэтому говорят, что все-таки информация, говорят, имеет место, но слабое. Поэтому здесь супруга не может привести довод. Таких в открытом доступе есть много историй в теме, кто прав, кто не прав. Но это разбирать дело детектива, наверное, чем дело любящие друг друг супругов. Значит, первый, мы сказали, это дом пропитания, одежда, еда. Второе – это образование. Вторая обязанность мужа – это образование, чтобы он занимался образованием своей супруги. То есть он должен ее возвышать, повышать, повышать степень образования. То есть он должен ее учить исламу. Даже если она где-то отучилась, он все равно должен ей что-то рассказывать, что-то учить. Учитель как раз таки это его супруг. Не только он заменяет отца и мать, именно так. Муж заменяет отца и мать перед женой папа и мама в... не, не, не выше, никак не выше, чем муж. Муж выше, чем мама, муж выше, чем папа. Поэтому мы об этом говорили. Сколько раз она может пойти в гости к родителям? Мы об этом говорили на прошлой проповеди, и то с разрешением мужа. Но один момент я пропустил, не сказал, что если она пойдет к родителям, то она должна провести ночь с, со своим супругом. Речку дает, наверняка, соображайте, понимаете, что она идет в гости к родителям, увидела, помогла, чем могла, и вернулась. То есть спит она с мужем. Если только муж, опять же, не разрешит, если не скажет, три ночи спать можешь с родителями, ибо я там, в командировке или где-то. Если он сам разрешил, конечно, вопросов нету. Второе – это учить, то есть он должен заниматься и либо сам, либо должен создать условия, чтобы она посещала занятия в мечети или в мадресе. Есть это в хадисах, да, есть в хадисах. Пророк Мухаммад мустафа ему и благословение говорит про женщин города, где он жил. Он говорит, про женщин говорит, и не, и не стало препятствием их скромность к получению шариатских знаний. Не стало препятствием их скромность. Он подчеркивает, что женщины скромные, поэтому они стесняются прийти тебе мечей, стесняются... Пойти куда-то, потому что они стеснительные были. Сейчас, конечно, меняются. Сейчас мужья больше стеснительнее. Но так сказал пророк, стеснительность, скромность им не помешала взять знания. То есть он хвалит женщин, которые шли и учились. Почему так говорит? Потому что раньше женщины стеснялись ходить на улице, они покрывались, только глаза были видны, только с одной целью. На них смотрят мужчины. И они от этого взора, мужчин, стеснялись. Сейчас, конечно, это у нас полная труба. Женщины ходят по улице только с одной целью, чтобы на нее смотрели. Потому что муж не смотрит, внимания не хватает, поэтому она одевается так, чтобы все на нее смотрели, и она как будто от этого заряжается. У нас сейчас женщины так ходят. Но в исламе правило, она заряжается только от своего супруга. Соответственно, он ее и заряжает целый день или целую ночь. И физически заряжает, конечно же, и духовно заряжает, потому что вторая обязанность – это обучать ее знаниям. А знаний у нас, как право говорит, до могилы. Очень знаний много, поэтому отучиться одно дело, но знаний еще на этом не останавливается, знаний очень много. Третья обязанность у супруга, у мужа – это слушать ее. Слушать ее, спрашивать ее мнение. И также уметь слушать ее критику. Если он будет критиковать, тоже надо слушать, потому что пророк об этом тоже нам показал в своем примере, когда супруга критиковала самого пророка, он слушал. Поэтому здесь мы проявляем терпение. Но если зашкаливает, то опять же вспоминайте, что терпение спрашивать нельзя. И если даже скажете, как я сейчас скажу о Всевышне, не создавая причины, которые вынуждает мое терпение. Так причина ужаса существует, передо мной стоит, мне как быть? Тогда вы просто говорите о Всевышний надели меня духовной силой. Потому что в основном кипит, не, не тело же кипит, а здесь сердце духовное кипит, он влияет на физическое сердце, физическое сердце начинает кипеть от духовного сердца, то есть это все взаимосвязано. Сначала кипит духовное сердце, потому что не выдерживает критики, и весь кровь кипит, здесь вены набухли, разбухли. Хотя он должен был просто сказать творение Всевышнего, и у нее есть право, это сотворил Всевышний. Значит, Всевышний через нее что-то хочет мне сказать. Так надо было, конечно, воспринимать информацию, не жалея, что она виновата. То есть надо было видеть для мужчины в ней кого? Творца. Ибо творец через нее тебе делает что замечание. Всевышнему расскажешь, как ты можешь мне замечать. Это Всевышний тебе говорит. Но через ее уст ты, Через ее уст, через ее... Это посредство, это средство. Это только посредник. Поэтому глубоко духовный человек так должен понимать. То есть это соблюдающие, верующие кто? Мы. Вот мы так как раз должны. В отличие от тех, которые на не совершают и далеки от религии. И, конечно же, Четвертое – это не критиковать супругу, если она где-то что-то не успела. За рубежом одна компания провела исследование, эксперимент сделали, проверяли страны, именно мусульманские семьи, и нашли мощное разногласие. Я, естественно, не буду озвучивать нации, потому что здесь именно речь про нации. Говорится, что есть нации, где муж опираясь на то, что он мусульманин, опираясь на то, что он мужчина грозный, и у него только все права, приходит домой и говорит, что вот почему так, почему не сяк, почему вот так, то есть начинает наезд. А другая сторона эксперимента, где ученые исследовали семью другой нации, говорили, что совершенно разные отличия, тоже мусульмане, но отличия огромные. В этой стране, в этой семье, в нации, приходит муж домой, видит, что жена супруга не успела, он, он просто, говорит, меняет свою одежду из рабочей в более простую одежду, берет ее и говорит, и детей пошли. Куда? Ну, раз кушать нету, пойдем в кафе, раз где-то что-то не успела, пойдем отдохнем в парк, раз что-то где-то не успела, пойдем просто походим, поразвлечься, подышать свежим воздухом, ты, видать, уже давно не выходила вся белая, пойдем чуть-чуть выйдем. То есть он ее что делает? Чуть-чуть развлекает. Если нет, он просто ее берет, говорится, в исследовании, и просто на улице с детьми, просто как семейная прогулка. То есть вот такое видно отличие семьи в мусульманской. И также говорится в притче, такая есть история, интересная притча, где мужчина обращается с молитвой, чтобы он стал женщиной, и его просьба принимается, это, конечно, притча, это не хадис, и вот представьте, мужчина просыпается, но он, он еще не видит, что она женщина, не видит, и рядом лежащий человек говорит, «Вставай, завтра готовь, ты что?» а? И он, вчера он был, а он же два делал, он женщина, бежит, завтра готовит. Завтра готовит тот муж, садится за стол. То дай, это дай, соль, Там, сахар. А она бегает, кормит его. Все, на работу, он на работу. А она чашки мыть. Только чашки моет. Думает, сейчас только сяду чай пить. А тот ребенок просыпается уже. Тут моет ребенка, одевает, бежит в садик, потом в школу. Прибегает, смотрит, уже обед, а тот, там еще чай остывший стоит, садится, думает, хотя бы чай халатный глотну, а тут муж приходит, обед нету, что ли? Та бегает, обед готовит, и так до вечера. Вечер муж приходит, где ужин? Я с работы пошел. А она еще ничего не смогла сделать, ничего не успела. Так и день прошел, ночь, вечер, ложится спать и долго делает. А, долго делает утром, утром долго делает, и говорит, о, Всевышний, верни меня в шкуру мужчины. Я не хочу быть женщиной. И тот голос, поздно, ты уже беременная. И вот тогда он понял, какого быть мужчиной. Поэтому сторона медали, она всем нравится. Со, со всех сторон медаль, как ни крути, это медаль. Так стоит или вот так стоит. Это медаль. То есть медаль получил, какая разница с какой стороны, но это медаль. Поэтому здесь... Как в Коране сказано, мы создали вас парами, а без пар мы жить не можем. Поэтому есть, конечно, шанс тем, кто еще не имеет пары, дуа делать в эти ночи. А те, которые имеют пару, должны вспомнить еще одну обязанность, что муж обязан дуа делать жене в тайне от нее. Если в старину, в старину, сейчас таких я не вижу, в старину, Жены провожали мужей на работу и говорили Дора вслед за мужем, чтобы Всевышний дал хорошей работы, хорошего дня, чтобы удачно съездил, вернулся домой, ко мне, в семью. Так дуа делала жена, провожающая на работу своего мужа. Сейчас, конечно, оба выходят на работу, поэтому такое идет отношение. И вот как дуа делала женщина, провожая мужа, так и муж должен втайне от жены ночью или днем поднять руки и сказать, «О, Всевышний Аллах». Наставь ее, спутницу мою, на истинный путь. Надели ее мудростью и пониманием. И дальше все, что хочешь, спрашиваешь. И, естественно, в конце говоришь, чтобы у нее было здоровье. Потому что если нет здоровья, то либо ты будешь овощем перед ней, либо она овощ перед тобой. А это уже совсем тяжело, нежели наслаждаться здоровьем, здоровым человеком, либо это жена, либо это муж, или же жить с овощью он или она, то есть один из них больной. Это же очень тяжело. Поэтому дуа делать обязанность мужа, чтобы она была здоровой. Пусть Всевышний, иншаллах, сделает нас как раз-таки из достойной общины пророка, где он является примером Мухаммада, его супруга Хадиджа и его родственник Али, клянусь Аллахом, что про Гуфатима.